Великая Отечественная война длилась 3 года, 10 месяцев и 18 дней. Это время было настоящим испытанием для нашей страны и народа. Тогда на защиту Родины отправлялись все. Кто-то уходил на фронт, а кто-то работал в тылу, делая победу своим трудом. День Победы для каждого из нас – это священный праздник, в котором воедино слились радость и боль. Этот праздник дает возможность понять цену победы. Елабужский институт Казанского федерального университета отмечает этот праздник по-особенному, ведь в годы войны этот институт покидали даже по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 «Когда началась война, мне шел шестой год. Мы жили недалеко от Ленинграда, и поэтому очень быстро начались бомбежки. Э, вот я, все мальчишки вооружились деревянными ружьями, рогатками». И когда немецкий самолет летел, все в них стреляли. Однажды мой брат выстрелил, и самолет подбили зенитки. То есть получилось, что он подбил самолет. Вот это было в перв... почти первый месяц войны. Продолжились праздничные мероприятия, военизированные эстафетой «Мы внуки победителей». Студенты соревновались в силе выносливости и умению работать в команде, ловко преодолевали полосы препятствий, собирали и разбирали автоматы. А чуть позже гости праздника смогли оценить навыки строевого шага студентов во время традиционного пара. Факультетов. А наши студенты, наши преподаватели, сотрудники выходят на марш памяти для того, чтобы вспомнить, для того, чтобы рассказать, для того, чтобы просто торжественно, с гордостью в сердце за своих предков пройтись по главной улице города. Конечно же, в основе всего этого марша это память, которую мы должны нести в течение всей своей жизни. Завершилось празднование шествием Бессмертного полка. Колонны из более чем полутора тысяч студентов, преподавателей, ветеранов и гостей праздника прошли по одной из старейших улиц Елабуги, подняв портреты людей, которые сделали нам победу. Завершился марш на площади памяти, где в далекие сороковые Елабужан провожали на фронт. Олег кашин Альшат Ахмадеев, Денис Ипайл, Айдар Салихов, Универньюз.